Данное прохождение вы не увидите на канале, только потому что я не хочу это выкладывать на канал. Пускай лучше будет вот такой вот коротенький ролик, мнение, обзор. Приятного просмотра. Ох -ох -ох. если у вас возникнет вопрос, зачем я решил пройти это убожество, я отвечу, мне надо. Всем привет, с вами я, Crazy7251. И сегодня я хочу поговорить, а точнее рассказать всем о забытой игре по одной довольно популярной в некоторых... В кругах вселенной The Walking Dead. Среди этих игр есть те, которые уже по праву могут считаться классикой и те, которые могут предоставить новые и отполированные механики, но тем не менее, есть в этой бочке меда и ложка дегтя, точнее стакан говна. Всего я знаю две самые неудачные игры и все они являются играми по сериалу. Да-да, именно по сериалу, а не ответвлениями и по комиксам. Первая, о которой пойдет речь и о которой посвящен данный ролик The Walking Dead Survival Instinct Решил я поиграть в нее по просьбе своего братца Так как мы сейчас достаточно активно смотрели сериал И на данный момент остановились на девятом сезоне Но дабы не сделать так, чтобы мы от него устали Мы делали перерывы и иногда поигрывали в игры по этой вселенной, Чтобы внести какое-то разнообразие Так вот, игра сама по себе в целом неплоха в ней есть даже те элементы, которые не присутствуют ни в каком виде и в других играх по этой вселенной. Так, например, зомби с отрубленными конечностями присутствуют только в этой игре. Стелс-механика также присутствует только здесь, и о ней я поговорю потом. С самого начала мы играем за неизвестного нам пока персонажа, который потом раскрывается как отец семейства Диксон, то есть отец Мерла и Дерила. Для продолжения нам необходимо умереть, и поскольку я этого не знал, я отбивался как мог. Это же пролог. Откуда мне знать, что я должен умереть? Это же начало игры. Далее начинается то, что я называю начало в стиле сериала. He's too busted up. Nothing can be done now except ease his suffering. <laughs> Это красивый и довольно прикольный подход. Теперь же мы играем за Дэрила. И в сопровождении некого Джесса Коллинза эвакуируемся с дачного домика в лесу на поиски Мерла. Как уже понятно, с первых секунд наш друг укушен, и мы начинаем то, что в целом является тренировкой. Тут нас обучают и стайлсу, и все. В целом, как сражаться с зомби мы и так знаем, но я скажу еще дополнительную вещь. Когда в этой игре вы найдете кувалду, больше никакое оружие вам не потребуется. Даже огнестрелом вы не будете пользоваться, только вот нечего делать. Так как при нахождении водопроводной трубы, 2 три мощных удара и конец. Что же касается огнестрела, он приманивает других зараженных и, естественно выбраться будет трудно, если вообще невозможно, как например в этом моменте. И такие моменты в игре не редкость, если вас окружили. И что делать? Следовать ку моменту, а точнее постараться объединить два редкоземельных магнита одинаковой полярностью. Если вкратце, вы пробовали выровнять два магнита друг к другу той стороной, которой они отталкиваются друг от друга? Ну я да, выглядит это примерно вот так. И самое смешное, что ощущения при попытке вырваться точно такие же. Вы будете очень стараться попасть в голову зомби, но игра вам этого не даст. Изредка случайно будет получаться, но в целом нет. Благо убить в таком состоянии не могут. И спустя несколько кликов и потерянных жизней происходит автоматическое убийство зомби. Также вы можете просто запрыгнуть на машину и убить зомби с нее. Как только мы сбегаем, нам презентуют новую механику игры. Помимо всего, мы можем находить новые машины, выживших, проводить менеджмент инвентаря путем выгрузки всего ненужного в то авто или выбросить навсегда. Также, при поездке, которая является загрузкой следующей локации, мы можем выбрать, каким путем поехать. Каждый пункт тратит определенное количество топлива, но имеет при себе различные преимущества. Так, например, если гнать по дороге, мы тратим мало топлива, но и, вероятно, ничего не найдем. Перед началом каждой миссии мы можем отправить кого-либо на поиски того, что нам нужно, ну или оставить его у машины. Судьба решается по принципу рандом плюс оружие. Если он останется у машины, скорее всего выживет, если нет, шансы зависит от вооружения. На локациях, по которым мы будем шастать, есть как припасы, которые нужно искать, к примеру, топливо для машины, патроны оружия, банки, чтобы отвлекать противников аптечки и прочий хлам, ну тут есть и выжившие. Чтобы выживший поехал с вами, вам необходимо не просто выполнить то поручение, которому он просит, но и внимание найти автомобиль для того, чтобы все в него поместились. Автомобиль на 4 персоны и 14 ячеек инвентаре я нашел чуть дальше середины игры. И если говорить о транспорте как о чем-то необходимом, то нет, вы спокойно могли бы проехать на стандартной машине, пока разработчики не захотели бы сами поменять ее. По мере игры мы останавливаемся на дороге только в том случае, если это позволяет момент. Ну и факт, что мы можем выбрать пункт, который позволит нам пройти. Так я умер в первый раз. Если же бензин заканчивается, мы останавливаемся, чтобы собрать припасы и, может быть, найти выживших. Вообще, разнообразностью данные моменты не блещут. Либо мы слышим выживших, либо нам нужно найти объездный путь, либо нам нужно выполнить припасы. В последнем случае, если речь идет о топливе, это обязательная остановка. Так, а теперь я кое-что расскажу о сюжете. Помимо того, что мы ищем Мерла, играя за Дэрила, так еще и когда мы его находим, мы находим и выживших, которые в будущем еще появятся на нашем пути о них позже. Пока мы с Мерлом гоняем до пункта эвакуации, мы попутно заезжаем на локацию, которой обосновались другие байкеры, и у Мерла с ними терки. Be Look, of Man, just it, в конце этой миссии мы теряем Мерла и встречаем только в конце игры, который будет не так далеко, как может показаться. А те выжившие, которых мы встречали вместе с Мерлом, будут с нами до какой-то поры. Но не сразу. Нам еще предстоит повыживать пару миссий в одиночку. Если говорить честно, то концовка была слегка захватывающая, но внезапное появление Мерла... просто посмотрите. Всю игру с момента его пропажи, а это хороший кусок игры, которая длится всего 4-6 часов, он просто появляется на военном джипе, пока мы истребляли зомби. А сев за пулемет военного джипа становится еще скучнее, чем было ранее. К этому времени вы уже досконально будете знать все повадки зомби в этой игре, где они наверняка будут появляться. Кто из них встанет, как с ними сражаться, тем оружием, что имеется у вас в инвентаре. Вы даже огнестрелом пользоваться не будете. Стационарный пулемет, конечно, облегчает данный момент в игре, но это первый единственный момент, после которого наступает конец игры. И тут у меня возникает чувство, будто я потратил время зря. Nah, I pass. This ain't a ride we want to take. Damn it. Prepare for dust off. Hang on, people. Hey, what the hell you think you're doing, huh? You dumb son of a bitch. LJ doesn't give a shit about you no more. Could have been out of this mess forever. Lucky for you, I got an eagle eye. It's this one. Didn't you see the fight on that whirly bird pilot? Hell, yeah, he was more than halfway turn already. No, I got you back. Yeah. No. Hell, you куда направились Мэрил и Дэрил? Зачем мы вообще проделывали такой путь? Что я получил в итоге? Что это дало нам для сюжета сериала или раскрытия персонажа Нормана Ридуса в итоге? По сути, в сериале все выглядит куда лучше и... и честно, даже не думайте тратить на эту игру время. Если говорить об оценке этой игры, я поставлю ей 3,5, ну 4 из 10, только за то, что в ней есть небольшая атмосфера сериала, героев озвучивают их актеры, интересных зомби, которых нет в других играх серии и по мелочам. Но в остальном эта игра не стоит того, чтобы в нее играть, в свое время ее только ленивый не критиковал, но в 2021 году эта игра выглядит еще ужаснее, чем выглядела тогда. Всем спасибо за внимание, вот такой короткий ролик, мы еще с вами увидимся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте об этом канале друзьям и об этом ролике тоже.